вот прям сейчас садитесь и боитесь вот то чего вы боитесь прям садитесь садитесь ровно прям вот так руки как положено положите плечи разверните так голову повыше здесь вот улыбка маленькая такая на губах такая легкая такая глаза закройте и начинайте бояться еще сильнее прям вот подышите в этот страх вот прям я сейчас денег как заработаю а если не заработаю а если моя мысль привлечет еще негатив и прям бойтесь еще сильнее еще сильнее бойтесь вот прям сейчас погрузитесь в этот страх прям с головой туда ныряйте в него пусть волосы дыбом станут пусть мурашки там по спине побегут и даже в туалет пусть захочется от страха еще сильнее бойтесь и еще сильнее бойтесь. Вот прям, насколько можете бояться. Теперь вдох, рамку над головой представляем с экраном. И медленно с выдохом очищаем себе все. Там этот экран пропускает только все хорошее. Все плохое он очищает. Еще раз, вдох, новая рамка над головой, выдыхаем. И медленно проводим ее через голову, через плечи грудь живот бедра руки не забудьте когда до ног доходит туда до, под пятки уходит улетает в центр земли и там сгорает и все что на ней тоже сгорает превращается вот в чистую энергию и еще одну рамочку давайте теперь читаем свой страх что там написано про страх читаем Мысли материальные, и это меня еще больше пугает. Страх вызывает другой страх, что я это еще и притянул. Сейчас страшно? Как изменилось ваше состояние? Это называется телеска. У нас это называется телеска. То есть мы работаем с своими эмоциями, с своими страхами, проживаем их. И все. И вот вы боитесь, я не знаю, сколько вам лет, ну не важно, вот вам там, 19 лет, например, да, и вы вот 19 лет боитесь. А оказывается, можно не бояться. И сделать это буквально там за полминуты. Глаза открываем, руки потерли, улыбнулись, потянулись, водички попили. И можете написать в чате, как у вас сейчас техника прошла. Люди сами себя боятся. Да? Мы, у нас нет задачи сейчас страх обсуждать. Но помните, что страх это очень сильная, большая энергия, данная вам в подарок. Чтобы вы эту энергию взяли и справились с тем, на что страх. Вы вместо этого взяли страх, энергию и сидите с ним. Чем дольше вы с ним сидите, тем он больше вас разрушает. Потому что это очень сильная энергия и ее в себе держать не надо. Из-за этого болезни появляются. А лучше всего эту энергию просто прожить. Можно встать, почувствовать ее и в бой ринуться. Да? Можно встать, почувствовать ее и работу сделать. Это просто энергия. Вы боитесь своей же собственной энергии.